Движение тела по окружности повторяется через определенные промежутки времени, равные периоду обращения. Периодом обращения называют время, в течение которого тело совершает один полный оборот. Период обращения обозначают буквой T. За единицу периода обращения принята секунда. Если за определенное время тело совершило n полных оборотов, то период обращения равен отношению времени к числу оборотов, совершенных за данное время. Частотой обращения называют число полных оборотов тела за одну секунду. Частоту обращения обозначают буквой n маленькая. Если за определенное время тело совершило n оборотов, то частота обращения равна отношению числа оборотов ко времени, за которое это число было совершено. За единицу частоты обращения принята секунда в минус первой степени. Частота и период обращения связаны следующим образом. Частота обращения равна единице, деленной на период обращения.